Всем привет! Неважно сколько тебе лет, всегда найдется время, чтобы отложить важные дела на потом. Если в Google вбить слово невозмутимость, то это видео будет самым первым из поискового запроса. Тот момент, когда ты видишь, как твоя девушка флиртует с другим. Этот код явно занял неудачную позицию для слежки. Неважно, насколько опасная у тебя работа, всегда нужно соблюдать технику безопасности. I'm making this stop. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> stop sign. Stop sign. Son. He's African. He's African. No. No. Когда на работу пришли практиканты и ты пытаешься их чему-то научить, ты когда пытаешься убежать от своих проблем. тот момент, когда ты оказался везунчиком по жизни. Говорят, что этот приятель до сих пор пытается припарковаться, а так выглядит буллинг в подводном мире. Эти парни явно выбили все 999 баллов. Если у Матрицы будет ремейк, то этот код определенно займет главную роль. Это самая крутая смотровая площадка из всех существующих. Если твое детство не было таким, то считай, что у тебя его не было вообще когда у тебя в семье появился настоящий художник что-то мне подсказывает, что он больше никогда не будет играть в футбол. Наверное, эта лягушка просто долгое время не выплачивала за ипотеку. когда у тебя нет времени ждать специалиста, который достанет твою карту из банкомата. Но теперь зато понятно, почему у него сломана рука. Такими аниматорами можно надолго сломать детскую психику. <соединяющие> <соединяющие> Когда ты в 30 лет пытаешься впервые встать на скейтборд, а у этого парня стопроцентный крученый удар. Этот парень хорошо знает как завести знакомство с новыми соседями. Кажется, я нашел самую лучшую работу в мире. Это я в детстве каждый раз, когда меня приводили к врачу. Тот момент, когда попросила помощи своего друга. Оказывается, семейка Флинстон существует в реальной жизни. Кажется, рыбы в этом магазине решили устроить настоящий побег. Тот момент, когда твоя девушка решила впервые приготовить ужин. Кажется, здесь кто-то случайно вызвал мистера Пропера. Видимо этот подоконник растаял вместе со снегом. Кажется без мистики здесь никак не обошлось.